Начну с песни, которая самая весенняя в моем репертуаре называется Мелодия. Весна с синичьим пением проснулась, исчезла на на моем окне, и вся природа в Солнце окунулась, мелодия зажглась во мне, и вся природа в солнце окунулась, мелодия зажглась во мне. И схлынул слез поток, что лил нещадно Я двинулся навстречу на везне. Я понял, мое сердце непрохладно Мелодия росла во мне Я понял, мое сердце непрохладно Мелодия росла во мне. Откуда только силы появились? Откуда столько голосов извне? Ключи забились, воды заструились. Мелодия цвела во мне забились, воды заструились Мелодия цвела во мне Не в виде неразгаданных кроссвордов И наяву уже они во сне В сплетении нот, созвучий и аккорда Пришла ко мне в сплетении нот, за и, и аккорда Мелодия пришла ко мне Весна с синичим пением проснулась. Исчезла налить на моем окне, и вся природа в солнце окунулась, Мелодия зажглась во мне, И вся природа в солнце окунула. Следующая песня посвящается и вчерашнему празднику Дню Победы называется на память. Когда покидают нас те, кто так дорог, пусть даже их путь был не очень-то долог, Не стоит впадать Ни в унынье, ни в скуку И жизнь превращать В бесконечную муку. Не стоит их души своим Мучить горем им легче, когда мы их музыке вторим, А музыка это чиста и прекрасна, Порой непроста, но всегда не напрасна. Память сохраняет лиц ушедших голоса, Память поднимает их, Паруса память так проста, и путь к ней каждому открыт, пусть только добрая, пусть только светлая, пусть только нежная, она хранит, когда исчезают родные навеки. Вовсе не стоит смыкать свои веки В напрасных слезах не найти утешений А в памяти доброй пути для свершений Память сохраняет лиц ушедших голоса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 Следующая песня также продолжит тему э, тех уже, кого нет с нами, но она, она сначала начнется грустно, а потом закончится все, конечно, хорошо. Просто поговорить. Устам обращу все то, что слышать умею. Я ни о чем не грущу и ни о чем не жалею. Я просто поговорить наш путь совсем не напрасный. Нас завтра может не быть, а сегодня. Вечер прекрасный Лишь тот, кто встанет с колен Поймет, что правда не мука В материальности плен А в идеальности скука Неукротимая прыть не удивит мир спесивый, Нас завтра может не быть, А сегодня вечер красивый. Лишь тот, кто духом богат, Не будет медлить с ответом. Ты видишь этот закат, Он скоро станет рассветом. Ты видишь красную нить Над непроглядной бездной Нас завтра может не быть А сегодня вечер чудесный Я не прощаюсь с тобой я буду здесь, буду рядом Зеленый летний листвой Весенним ласковым взглядом Я просто поговорить Друг друга строго мы судим Нас завтра может не быть Думаю, что все-таки будем нас завтра может не быть. Верую, что все-таки... Песенка про жизнь. Знаешь, жизнь очень быстро проходит, Тратить ее неохота На пустяковые споры, О смысле бытия много. Разных концепций в природе Каждый преследует что-то Все относительно радость Мудрая моя В небе ласково солнышко светит И согревает уставших В смертной скуке жить Бойко, птицы щепечут и день во всех красках, так давай же с ней дружить. Знаешь, песни недаром поются, Поезд недаром несется и разбивается, Река много Люди за малое бьются Кто-то над златом трясется А кто-то еще не решил Над чем трястись пока В небе ласково солнышко светит И согревает уставших В смертной скуке жить бойко Птицы щепечут и дети Вот она жизнь во всех красках Так давай же с ней дружить Знаешь, мир полон зла и трагедий Столько людей погибает Как я хочу, чтобы это было не про нас много пишется энциклопедии но мало кто понимает цену того что дороже чем любовь Солнышко светит и согревает уставших в смертной скуке жить. Бойка, птицы щебечут, и дети, вот она жизнь во всех красках. питаются мысли, слова и идеи, но не неподвластно его описание книгам думают много философы и чародеи ставят проблемы решают на зло всем интригам миг без тебя не был бы мигом Звук, как явление физики, в детстве учили. Кто позабыл тех учебник, вернет к школьным мукам. В ноты да в герцы явление-то заключили, После решили, оно не подвластно на наукам. Звук без тебя не был бы звуком, Негасимый солнечный свет, свет улыбки зимой или летом, свет отражающий, свет просто неотразимый, свет выключаемый ночью, зарей приносимый свет без тебя. Шансов нам не оставил Мир так смеется Внимая наивным задиром. Каждый из коих Считая, что крылья расправил Свой предъявляет ему Свод законов и правил Мир без тебя Это миг, превращенный в реальное время. Ты это звук, что безмолвь тьму разбивает. Ты это свет, что рождает моих строчек племя. Ты это мир, что меня от беды укрывает. Я без тебя так не бывает. Я без Тебя, так не бывает. Ну и в заключении, всем добра, любви, Христос воскресе, не оставь меня. страдания миг терзания и тоски не покинь меня в миг изгнания рамки жизни земной узки чистым голосом сердцем трепет Меня, оживи меня Это важно для нас Двоих это важно для нас Двоих в дни отчаяния Руку помощи Очень важно уметь подать Ты сегодня мне Завтра я тебе в этом для двоих благодать В этом наше с тобой спасение Любви твоей гладит нежно всего меня. Ты прости за то, что в потоке смут ошибался тебя гоня. Да хранит тебя Всемогущий Бог. За невидимый вечный кровь в нем тепло и жизнь. В нем добро и мир.